Рекомендуют вакцинироваться. Курсовские отделы готовы к обильной работы. От поиска утерянных паспортов до более серьезных дел бразильские правоохранители ослабления приезжим делать не собираются. За различные формы спекуляции входными билетами на чемпионат мира 2013 года от двух до четырех лет заключения за управление в неферном состоянии по бразильскому законодательству предусматривается заключение до трех лет. Сеньоры Штели Питадоров, вы не подумайте, я не ругаюсь, я просто поприветствовал вас, уважаемых телезрителей, но на португальском языке готовлюсь к поездке в Бразилию, купил вот такой вот разговорник, и сейчас я благодаря вратарю с мотива Гильермо проверю, поймет ли меня Гильермо, если я что-нибудь особо прочитаю. Мульту празер Очень приятно тебя видеть. Квал какой твоей спорт, любимый спорте я, я, я тебя исключаю купаться можно будет в Бразилии вот летом когда будет чемпионат в каком городе? конечно, Думаю, есть много городов которые могут купаться и Дианейр, для... и Салвадор мне кажется, что Нартау тоже и порталеза и... тоже Потому что там есть такое. Да. Но остальные все хорошие. Может. Чтобы продолжить беседу, Геверный на всякий случай пригласил переводчика. Но почти все рассказал по-русски. Самый красивый город Бразилии, по его мнению. Ильяне. Там море красиво, там город очень красивый, там есть много мест, которые можно смотреть. Кристус, Капан, Капа Кабана, да, пьяные там все красивые. Там могут украсть вещи, ты ушел купаться и могут забрать. Да, можно бить, но со мной никогда была. Я уже много раз там был, ни раз. Потому что я не знаю, кто турист, кто нет. Гельерма подтвердил, что обезьяна на улицах 2000 городов действительно не откажется от банана и любого другого фрукта. Естественно маленько Маленький но есть много коробок, которые там есть на улице. Люди в Бразилии едят не только фрукты. По мнению Гильерны, в первую очередь стоит отрезать шураска. Мясо на улице. Я рекомендую, потому что это очень вкусно и интересно называется что Шуашко. Тоже любимое место в Бразилии. Я сюда город любую. А запивать чем? Вот я знаю, что каша, коппери, коппери это очень обязательное. Сколько нужно выпить, чтобы пьяный? Я думаю пять-шесть. Ну, да, потому что мой стакан буду маленький, будет маленький. Я не поставил вот эти 20 метров, наверное, по лимону или, или кашарсу. И потом сок лимон, просто лимон и сахар, и сила. Поэтому мы так сильно. Ну, я думаю, исчезли, исчезли, исчезли, стакан, и нормально. Запомните, друзья, Совет Генера, не больше шести Кайперении за один присед с 13 мы вернемся через несколько минут. Курс популярен в 119 странах мира. Все-таки не такие уж мы разные. Что делает уникальная компания Грузклана? Передовые технологии производства. А главное, задение профессионалов. All right. Чем пользуется ваша водорщина? Чтобы увидеть что это по-настоящему интересное, нужен новый субтитр ухо системы X-Mod. Секция зуст капли Внимание, Только 15 апреля, мая. победы мы снижаем а также даримся покупателям клей для блоков. Встречайте победу с блоком. тимошенко и сейчас поговорим о российском футболе. Так напомним еще раз, что 27-й тур ФПЛ завершится сегодня матчем Кубань-Спартак. Красно-белые пребывают в неоспоримом кризисе но при этом сохраняет все шансы попасть в Любы Европы, потому что конкуренты в борьбе за четвертые и пятое места тоже регулярно штормит. При любом раскладе поговорить о Спартаковском будущем. Это интересно. Вряд ли кто-то позволит Дмитрию Зарину определить состав команды и штаб на будущий сезон, но никто не отнимет у него возможности потери физики на этот счет. Московский «Спартак» у болельщиков сегодня вызывает исключительно сочувствие. Команда с серьезными амбициями и не менее серьезными возможностями очевидно переживает кризис. Болельщики и специалисты настаивают на основательной чистке в клубе, но в первую очередь нужно понять, с чего начать. Многие предлагают с головы. Самое главное, это вот высшее руководство. Ребята, мы вам благодарны за все, что вы делаете для Партака. Но футболом должны заниматься я и те, которые... Не лезть туда, не получать у вас зарплаты, но хотя бы советом вам помочь. Кто и что может поправить в «Спартаке». И тот же Дима Леничев может поправить. И старший Чес, И Саша Тарханов может поправить. Понимаете, в чем дело? Кто возглавит Спартак после сезона? Вопрос пока открытый. Однако в любом случае расставнику придется разобраться с нынешним составом. Сейчас в команде 25 человек. И они уже не выполнили задачу на сезон. Им так придется расстаться. Я сегодняшний состав Спартака. И есть несколько человек, причем сравнительно недавно в лет в команде появившейся, которые, несмотря на то, что вроде как зарплату им платят, но вряд ли Спартаку могут помочь. Это баррис, малый трансфер, это Таски, которые. может быть, если был бы здоров, но мы знаем, что у него проблемы с серьезные. Если делать в команду, то вряд ли они команде помогут. По кайоке, но ну, у меня свое мнение есть, но давно достаточно. Этот человек, ну, на мой взгляд, точно не спартаковская ошибка. То есть, человек, который в упорной зоне, постоянно тормозит атаки. Как мне кажется, не для «Спартака», не для российского чемпионата. Человек очень долго уже в «Спартаке», я не знаю, каким образом Ну, Но если сейчас в команде 25 человек, то летом их станет и вовсе 34. Вернутся из аренды сразу 9 футболистов. Кто из этих парней удержится в «Спартаке»? Мнения расходятся. Зюба Жано. Однозначно нужны оба спартаковские воспитанники, и я думаю, что оба хотят по возвращению доказать две что учебных чемпионат. мира. Дай Бог, попадет и сыграет там что -то. Ну, мне кажется, это первый человек, которого нужно обратить. Здесь из тех, кто вернется, я уже говорю, наверное, нужно нужно внимательно присмотреться но опять-таки тут ситуация сложная. Мы, мы все помним, как Зюба из Спартака уходил. В общем, это тут непростая, по а ли причинам. причина. Хотя, конечно, по своим футбольным качественно много Спартаку помочь. А, Жану, мы все знаем прекрасно, при всех его все-таки это физически не самый мощный футболист. Наверное, он мог бы побороться за место в основе, но он уже боролся, и не факт, что если поборется еще раз, выиграет эту конкуренцию. Нет вопроса по Лорису, который регулярно забивает в чемпионате Франции в 14 матчах на его счету 9 мячей и 3 голевых передачи. Вряд ли есть два мнения и по Вилетану, который в испанской сельте с января сыграл лишь пять минут. Исходя из мнений в интернете, складывается ощущение, что если устроить голосование болельщиков, то наверняка в списке неподходящих Спартаку окажется десятка-полтора игроков. Радикальная переменная революции это минус два года то есть, всех выгнать на других, это минимум два года. Потому что первый год всегда дает на раскачку. А второй год уже начинается требовать. А требовать, ну, если не пойдет и с, со следующим составом. Но уже все, на самом деле, устали болельщики ждать, я прекрасно понимаю. Не, не нужно ничего рубать с плеча и горяча. Все-таки много молодых ребят играет. Сейчас команде нужно просто правильно их, правильно и точно До конца сезона осталось совсем немного ситуацию. В корне едва ли можно изменить. Зато начиная с середины мая будет достаточно времени и подумать и принять взвешенные решения. Дмитрий Занин, Олег Елисеев. Большой спорт. А сегодня днем в этой студии был Александр Мостовой, с которым наши коллеги Светлана Вы и Никита Каланчук поговорили о 27-м туре российской премьер-лиги. Давайте послушаем. Ну а в... по игре Волга понимает правовое? Ну по игре сейчас трудно говорить, потому что Волга, вы сами понимаете, одна из тех команд, которая... So у Краснодара вроде решился а, и проблема с финансами вот по игре Локомотив все-таки еще остается вот в этом магии а, чемпионского клуба или уже начинает Вы знаете, По игре, наверное, это, тоже не то и говорить Локомотив остается пачка, очкам, правильно всего на остается от денег. другое дело, что по этой игре я думаю, что скорее всего закономерно все-таки этот, ничья все-таки Краснодар во втором тайме перейдет шик вратаря, конечно. Специально что он не видел, видел по -моему. По -моему. но здесь мне кажется даже видеть не видит. Ну я себе докажу, спорный вопрос, понимаете. Он мог даже не руками, он мог подбежать на ногой. Не знаю, что там случилось с вратарем. Выходит, что это натив достал какая-то непростая победа, и еще есть. команды, которые когда-то не пропускала вообще, теперь начинают пропускать просто регулярно. Нет, ну... ну с Рубином происходит то, что происходит со многими командами, командами во многих чемпионатах э, разных стран. Команда перестраивается, команды, смотрите, мы даже смотрим, что здесь э, от игроков основного состава там где-то будут еще там двух лет недавно или там находится ну, в таком состоянии, в котором Спартак должен обязан обыграть. Но другое дело, что мы видели совсем недавно, что Спартак должен был выиграть. Но и смог и... и... выиграть. В а этом сезоне показал а... все то, за что мы любим футбол. Он начинал потрясающе, играл красиво, провалился, проскандалился и сейчас идет на пассажира. Он показывал, что футбол совершенно непредсказуемый. Напомню, кстати, что у Спартаковцы очень непростая статистика в последние годы противостояния с Кубани. В последних семи играх у Спартака Кубань появился очень В английской премьер-лиге произошло событие, которое коренным образом может выполнялось на итог же места Харманта в лидирующей группе. Леверси проиграл Челси, а это значит, что теперь фаворитом чемпионской гонки стал манчестер Сити. О самых интересных матчах и европейских чемпионатах в нашем следующем материале. Ливерпуль приучил своих болельщиков к результативной игре, но, пожалуй, еще никогда в этом сезоне команда Брэндона Роджерса не выглядела столь беспомощной в атаке. Виной тому тактика Челси на эту игру, основанная на плотной обороне. Ливерпуль значительно больше владел мячом на свободной зоне. Футбола в Лондоне честного регулярного сезона приз лучшему молодому игроку получил Эдэ Назар из Челси. Ну а лучшим футболистом признан нападающий Ливерпуля Луис Суарес. Хотя свой индивидуальный приз он бы наверняка с удовольствием поменял на чемпионский кубок своей команды. Образцовую технику удара головой продемонстрировал Срегенов. Но так просто синие гранатами сдаться не могли, тем более в такой день. Да еще и соперник стал чудить дважды после планки передачи Данялвиса. Защитники Вильяриала отправляли мяч в свои ворота. В третьем же случае Барса обошлась без помощи хозяев. Как по заиграл разыграть комбинацию. Мяч в актере Месси. 3-2, а Виктория Барсы, отставящая от Атлетика, на 4 Потерянным отстает от лидера лишь натри. Подопечные Карван Челоси не испытали проблем в игре сосудой. В 52-й минуте Криштиан Роналду оформил дубль. Оба раза демонстрируя свой потрясающий дальний удар. 255 на канале Россия 2. Прямая трансляция шестого матча финальной серии Кубка Гагарина. Не пропустите и сразу же по завершении встречи. Следующий выпуск Большого спорта. Ну а этот Большой спорт у нас к концу. С вами были Ольга Расюкова и Саран Сумашенко. Мы с вами прощаемся. До встречи вечером. Центр стяжки. Раз не проскочить. Это программа 24 тага. И ведущий я, и Николай ведущий. Поехали. кувыкающиеся авто. Еще в нашей программе вы могли видеть сайтовые соревнования автомобилей, кульбиты и пулуфы, банальные падения мобов и приземление на собственную крышу. объединяет все эти акробатические упражнения одно. ...начало. Автомобиль теряет центр тяжести. Что это за центр? Насколько тяжела тяжесть? И как ее потерять? Прямо сейчас. Движение по дороге автомобиля с регистратором перекрыл светофор. Он загорелся красным. И тут стало ясно, он так одеть, не собирается останавливаться. В итоге грузовик опрокинулся и уже боком сполз по лобовому стеклу автора кадра. Что привело к потере центра тяжести? Контакт джипа и газели был долгий, ведь водитель внедорожника еще какое-то время жалгал. Вот это вот длительное воздействие и привело к тому, что задняя часть новичка потеряла сцепление с дорогой. Этот грузовик потерял центр тяжести, потому что ехал очень быстро. У него даже на боку вот какая скорость. Судя по всему, дорога немного заворачивалась. Когда грузовик быстро вошел в поворот, он немного приподнял центр тяжести. В результате колеса оторвались от земли. Началась эта история из-за светлой легковушки. Она резко перестроилась перед носом молоковоза. Водитель цистерны от неожиданности начал дергать все подряд. Руль и педали. В итоге машина пошла в занос. Расплескавшееся молоко лишило бочку центра тягости, и она опрокинулась. Протерек центра тяжести всегда внезапно, и у нее куча последствий. Эти кадры сделаны водителем, испытавшим на себе все ужасы, которые происходят с машиной без центра тяжести. Водитель внезапно теряет управление. Машина несет влево к обочине. Вывернуть вовремя не получается, и вот автомобиль... На крышу. Когда транспортное средство оказалось на категории центр тяжести перестал удерживать его на колесах. Точка приложения сил оказалась где-то со стороны водителя. Вот автомобиль как раз через левую сторону и оказался на крыше. Ладно, хоть все целы. На дороге вам легко могут помочь расстаться с центром тяжести. Владатель черной легковушки не заметил внедорожник справа от себя. Немного стукнул джим в бок по колесу, и этого хватило, чтобы лишить машину всех точек опоры. По сути, единственное требование к маневру, если вы хотите поставить кого-то с ног на голову, это бить в бок. Астрахатор, который в аварии, кстати, не виноват, так и сделал. Вы видите, удар пришелся точно в бок не верь. Автомобиль перевернулся в ту же секунду. Атака прошла идеально. Еще успех операции зависит от скорости. Чем она выше, тем больше шансов, что противник потеряет центр карты. Автомобиль атакующего, правда, тоже страдает. Некоторые водители, Автомобиль центра тягости буквально на ровном месте. Вот что сложного на этом участке дороги. И места много, и уклон небольшой, да и скоростью у пострадавшего автомобиля была незапредельная. Такое ощущение, что он сделал это специально. А что, прикольный аттракцион, только очень дорогой. Пожарные спешат на помощь. На пути огнеборца встает водитель, который не видит и не слышит, что происходит вокруг. По Он подрезает пожарный автомобиль. Водитель пожарки хотел объехать неожиданное препятствие, но не сумел. Во время маневра уклонения автомобиль потерял сцепление с дорогой, удар и вовсе вышел в землю из-под колес пожарной. Проскочу. Проскочу. Не проскочу. Проскочу! У этой ромашки один лепесток. Не проскочу. И гадать не нужно. Думать нужно. Глядишь, и аварий меньше будет. ждали зеленого сигнала. А одного на эксперименты потянуло. Проскочу, не проскочу. На ромашке, видимо, гадал. Или проспорил большую сумму денег. В общем, проскочить ему не удалось. А жертвами опыта стали еще несколько автолюбителей. В правом ряду едет сильно опаздывающий BMW, И вот водитель замечает, что можно проскочить между двумя автомобилями и ехать дальше. Проскочить не получилось. Щель между автомобилями оказалась мала для представительского седана. И почему его обладатель этого не учел? Был ли уже «Жигулей» шанс проскочить? Да. Но мощность подвела. Странно, что обладатель отечественной легковушки не знает ее возможностей. Он не работал, а сами водители разобраться, кто кому должен уступать дорогу, не смогли. Проскочить не вышло ни у одного. Знак «Главная дорога» ввести в этом месте лишь для красоты. Светофор, на котором моргает желтым светом, задача ответственная, требующая знаний и опыта. И уж проскакивать такие участки дороги вообще нельзя. Надо разобраться, чья надо главнее, и кому уступать. Надо знать скоростные и маневренные возможности вашего автомобиля. Парень в белой футболке, что был за рулем «Жигулей», пошел простым, но неправильным путем. Попытался проскочить. В итоге стал виновником крупной аварии с участием еще двух автомобилей. Автомобиль с регистратором стоит на железнодорожном переезде. У него есть компания, внедорожник и таксомотор. Проезд закрыт. Но внезапно таксист сдаёт вперед. Неужели задумал проскочить? Похоже на то, что такое застрял, а поезд уже рядом. Очередной провал затеи «Поскочить по-быстренькому». Вас занял выжидательную позицию. Ему надо на разворот. Водитель машины с регистратором останавливается. Тем более тут еще и пешеход переходит. И тут происходит авария. Кому же не удалось проскочить? Отечественной легковушке? Нет. Это владелец иномарки решил, что его дела важнее. И нечего всех пропускать. Ну и попытался проскочить. Хорошо, хоть девушку не сбил. Кстати, какая же она спокойная. А тут такое, понимаешь. А она пошла дальше, как будто ничего не было. Гаварий, скорее всего, не хотел никуда проскакивать. Он просто разогнался и не успел затормозить на скользкой дороге. Вот и переколотился. Как ни болело обладателя регистратора за таксиста, одержать победу тому не удалось. Точнее, не удалось проскочить. Зато как красиво запрыгнул на сугроб светлая лихарка. примеры, когда проскочить удавалось. Водитель за рулем автомобиля с регистратором одну из таких визунщиков. Автору кадров удалось мастерски объехать автомобиль, который начал поворачивать со встречки. Справился наш герой и с управлением на мокрой дороге. Но эти кадры не повод начинать проскакивать. Все-таки большинство таких попыток заканчиваются плохо. Удалось проскочить. Автор идет по трассе на большой скорости. Ему не хочется ехать наравне с форме и он всех обгоняет. Обладатель а регистратора решает сделать дальнобойщика и тогда, когда встречная полоса занята. По автор съемки видел, но решил рискнуть. И это на скользкой дороге. Отважно, но глупо. Могло и не выйти. дороги становятся весенними, на них появляются двухколески, мотоциклы и мопеды, скутеры и мотороллеры. Транспорт маленький и компактный, но места им судя по всему не всегда хватает. Иначе нельзя объяснить, почему они бросаются друг на друга. Прочь отсюда, я здесь. Я здесь! Автомобиль с регистратором стоит на перекрестке главной и второстепенной дорог. Перед объективом калей мотоцикл. Наездник ждет возможности вывернуть на главную. И вот, когда путь свободен, начинается битва двухколесной. Другой мотоциклист решил ликвидировать дорожного соперника. Молодец! Атаку провел хорошо. Соперника зажала байка. Теперь он точно не будет мешаться. специально бросился на перерез колонне байкера. Наверное, хотел вывести из строя как можно больше противников. Как минимум с двумя справился. Сбил одного наездника и закупил автор -кадр. Езда по встречке, как выясняет, один из любимых байкерских способов напасть на двухколесного собрала. Главное правильно выбрать направление. А то мотоциклы, они же хуже машин, могут и разъехаться. Чем можно выскочить из-за поворота. Так тоже не нетрудно застать двухколесного враслума. Некоторые любители велосипедов и байков вступают в битву двухколесных не специально. Просто не знают правил. Велосипедист даже не смотрел по сторонам, когда переезжал дорогу. Байкер слишком быстро гнал по городу. В итоге мы стали свидетелями битвы двухколесных. Повод не вступить в сражение с себе подобным? Конечно нет. Да еще какая. Правила грубо нарушил мужик в белой футболке. Он должен был уступить дорогу мужчине. И длинные разговоры. И такое количество интернета. Ребят, зачем столько не тапош? Почему бы просто не сказать, что тариф шикарный? И это правда. Ведь новый тариф Smart это целый гигабайт интернета и бесплатные банки и даже в поездках по России. Всего за 200 рублей в месяц. Для смартфона есть Smart. Чувство, ничто не разделяет, ни с чем не сравнивает. Честь для победы мы снижаем на пластблоке, а также даримся покупателям слизь для блоков. Встречаем победу с пластблоком. Костюм биоступ для взрослых идей. Защита от клещей и комаров. Запатентованные технологии не Четыре года испытаний и ни одного вкуса клеща. Комфортно, практично, с Рядом фуры, громкий рев мотора, тяжелый металлический звон деталей узла, росте пыльных песчинок, отдающих ваш автомобиль противной дроби. Сумасшедший поток ветра толкает вашу легковушку в сторону, а пробирающий до костей гудок чего стоит. А если добавить к этим страстям льда и снега, получится очень гремучая снега. Эти кадры сделаны из грузовика. Водитель повернул и заметил перекрывчий проезд в фуру. Начал тормозить, но понял, что не успевает. Пришлось идти на обочину, где в итоге автомобиль с регистратором перевернулся. Главный враг тяжеловозов зимой – лед на дороге. Он и остальным-то мешает. А и подавно. Они очень легко теряют сцепление с дорогой. С Прицепом лишь немного превысил скорость. И все, он уже валяется посередине дороги. В этом случае говорить о какой-либо безопасной скорости нельзя. Дальнобойщик разогнался в сверхмеры. Вот и не смог вписаться в узкий поворот. Разбил три машины и уничтожил заграждение. Груз теперь тоже вовремя не прибудет. Вопрос, а с ли так лететь, остался без ответа. Даже стоящая фура принесла всем неприятности. Фуры не могут подняться в под маленькую дырочку. Со всех сторон все стоят буксуют. По словам мастера этих кадров, на то, чтобы проехать 30 километров, ему понадобилось 6 часов. А все, и забор. Чтобы доехать от э, Варшавского шансе до Веропланского, потребовалось 6 часов. опытный водитель ехал так быстро, когда дороги вообще не видно? Когда на асфальте лед, ведь он мог спокойно объехать место массовой аварии. А так стал еще одним участником. Хорошо неуправляемую фуру вовремя заметил водитель одной из легковушек и успел отпрыгнуть Учившегося. первый у автосстрелящих отказали тормоза, второй водитель слишком разогнался и не успел затормозить. Как бы то ни было, человек за рулем бензовоза принял решение уйти навстречу. Его нельзя назвать правильно. В итоге все равно произошло. Дальдопы. Перед автомобилем с регистратором едет грузовик с прицепом. Поворот он входит очень неловко из-за льда на дороге. В итоге задняя часть длинного оказалась на встречке. Чтоб не повезло водителю микроавтобуса. Он стал жертвой из зимней поры. Смотри, добрым людям и оно себе вернется. Хотя я с этим ну поспорю. Часто бывает на.